Ассаламу алейкум рахматуллах, дорогие мои телезрители, на этом уроке мы сегодня будем опять изучать арабские буквы, арабский алфавит, повторять буквы. На прошлом уроке мы с вами прошли быстро-быстро название каждой буквы. Сегодня мы их будем опять повторять для того, чтобы закрепились названия всех этих букв и написание этих букв. И в этом нам будет помогать наш старый сданкомой Суаль. Ассаламу алейкум, Суаль. Кстати, Суаль приехал сегодня на склад и для того, чтобы получить специальные таблички. Сейчас мы поговорим с ним. Кайфа Халюк! Все хорошо, как у тебя дела? Альхамдулиля, Альхамдулиля. Чем занят? Что ты сегодня делаешь? Я сегодня приехал на склад, получаю таблички. Так, что с этими табличками? На них написание всех букв. Я их распределить должен по всем островам. Кстати, острова. Как раз эти острова, я пролетал эти все острова, зафиксировал их, сделал аэросъемку с самолета и выставил их на первом уроке. На первом уроке они есть. Целое видео. Да-да, я видел. Вот теперь я все эти таблички буду распределять на каждом острове. И там будет у меня каждый ответственный. Там будет каждый ответственный и сегодня моя задача получить таблички все, проверить, чтобы все буквы были на месте, и чтобы я их уже потом смог распределить. Ну давай тогда, я тебе буду помогать. Хорошо, Суаль. Так, таблички наши уже стоят, выстроились, я их выстроил все, э, как в армии. Все они стоят, ждут своего часа. Ага, вижу, вижу, смотри, какие красивые таблички. Такие же таблички, как у тебя таблички на главной панели. Да, да, да. Значит, у каждой буквы будет своя табличка, да? Да да, Амунор, У всех будет своя табличка. Ну что ж, давай будем изучать. Итак, Суаль, давай. Будешь подходить к каждой букве. Назвать ее имя. Хорошо, Аммунор. Первая буква. Алиф. Правильно. Вторая буква. Ба. Альхамдулиля. Третья буква. Та. Правильно. Следующая буква. Са. Альхамдуля. Правильно. Джим. Все правильно. Буква Х. Да, точно. Буква Х. Буква даль. Да. Буква даль. Все правильно. Ра, буква Ра, Зай. Син. Шин. САД. Дад. То. Да. Айн. Гайн. Фа. Каф, лям, мин, буква мим, нун, вау, га, ха, я, гамза, ну еще две буквы, лям, алиф называется. Машала, машалла, все правильно. Суаль, ты правильно перечислил их. Аль-Хамдул-Ля, аль хамдуля аль -хамду Суаль, баракаллау фикум. Я Аллах хайран. Все буквы, все дощечки на месте. Осталось их теперь доставить до нужного места. Ну, я этим буду и заниматься. Дай Аллах тебе тауфик. Пусть Аллах тебе облегчит это дело сделать. Благородное дело. Все буквы мы проверили с тобой. Теперь твоя задача их доставить. Увидимся в следующий раз. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи. Итак, мои дорогие ученики, сегодня вы увидели, чем мы занимались с Уалем. Подготовка к важным, важным, важным урокам. Поэтому всем, поэтому всем, кто увидел эти два урока, обязательно выучите эти буквы. Вы должны выучить алфавит. Просто нужно его выучить. Понятно, да? Вот взять, один раз сесть и прослушать первый урок и второй урок. И там еще есть урок Ускоренный. Быстро-быстро-быстро его читать. Давайте сейчас пробежимся по всем этим буквам еще раз, чтобы вам было легче запомнить и быстрее выучить. Алиф. БА. ТА. С двумя точечками это ТА наверху. С тремя точками это СА. Дальше идут три буквы одинаковые, но только у них там... У кого-то есть точка, у кого-то нет точки. Первая это ДжИМ. Смотрите, это ДжИМ. Вторая это ХА. ХА. Потом Ха, Ха, точка наверху. Потом две буквы идут. Даль, Заль, Даль, Заль, Даль, Заль. Смотрите, разница у них точка. У Заль есть точка, у Даль нету точки. Так, дальше идут, опять две буквы идут вместе. Ра и Зай, Ра, Зай, Зай с точкой. Дальше идут две буквы тоже. Син и Шин, Син, Шин. Понятно, да? Далее опять две буквы. Сад, дод. Сад, дод. Дод с точкой. Дод с точкой, видите, да? Далее опять две буквы. ТО, ЛО. ТО, ЛО. ТО, ЛО. Опять две идут. Айн, Гайн. Айн, Гайн. Айн, Гайн. Буква Фа. Буква Фа с точкой наверху. Дальше идут. КОФ твердая. И КАФ мягкая. Коф, Каф. Каф. Каф. Понятно, да? Ков С двумя точками. Каф. Она в виде такой молнии даже нарисована. Далее идет лям. Буква лям. Как рыболовный крючок. Далее идет мим. Головастик. Потом нун. Идет. Вау. Ага. Ага. Такой кружочек. Там у него несколько разных написаний. Мы их тоже будем проходить. Потом я. Потом Гамза. Гамза, она приходит и самостоятельно, и а, еще приходит вместе с Алифом. Часто вы ее будете видеть вместе с Алифом. И еще последний, это Лям Алиф. Это две буквы там. Лям, буква Лям, и Алиф такой наклонный. Вот такая вот комбинация. Во многих словах вы его сможете заметить, вот этот Лям Алиф. Хайран За то, что вы слушали этот урок. И дай Аллах, чтобы вы его быстренько-быстренько прошли. Потому что следующие уроки уже будут там. В каждой джазира, каждый остров букв. Каждый, вы увидите, каждая табличка будет на своем острове. Это вот буквы самостоятельные. А как они пишутся в начале, в середине и в конце, мы как раз будем на следующих уроках с вами проходить. И нам будет помогать, иншаллах, в этом суаль. И еще там есть у нас Та'джуб. и